Всем добрый день, 19 июня. И с какими результатами и показателями пасека подошла к этому периоду. Были дожди. Довольно такие сильные, но, ну, тем не менее. Ну вот, первая в теме классическая давно отработанная схема отводок, рядом отводок на двух матках сразу и в основной безматочной семье. В верхнем корпусе обгуливаются, вернее не обгуливаются, а воспитываются личинки на маточном молочку внизу два корпуса минимум и даже магазин использую то есть подставку для обгула маток так что на сегодняшний день из всех этих экспериментов которые я провожу самый надежный это как можно сильная семья с весны до акации сделать отводки и на акации успеть хотя бы вывести маток молодых. Я не говорю уже за сам обгул. Все равно это будет намного лучший вариант на упреждение и по получению товара. Ну понятно, да, в принципе вся пасека в таком же вот режиме. Отводки 27 числа. Сколько? Три недели прошло. Работают. Но ну, работать, а куда им деваться? Они не будут работать как часы, потому что включен инстинкт выживания. И ну и просится уже третий корпус, потому что погода слегка поприятствовала. И они так хорошо себя чувствуют, даже в плане вощины. видно. Ну а что касается рядом стоящей семьи, безматочной, родительской. Собирается маточное молочко в верхнем корпусе, а внизу обгуливаются, видно, да, вот эти вот перегородки, я их часто показываю. Это сетка, в каждом отделении своя матка, свой маточник. Ну и уже появились первые матки молодые. Так, ну а теперь основное, основная тема. Авантюра века. То о чем я вначале говорил, вернее в последнем ролике, получится ли подсоединить плодных маток этого сезона к уже работающей семье, где все группы пчел, старая матка, то есть она в пике развития, в пике кульминации и готова к роению. Получится ли присоединил? Сам фактор присоединения тоже отработан. А получится ли молодой, присутствие молодой матки вывести из роения вот своей активностью ту семью, которая уже зароилась? Ну, мне этот эксперимент напомнил, как одно время один из генсеков пытался реки успеть развернуть. Так вот это что-то с того с той серии. Но, тем не менее, жесткий, настолько жесткий и цепкий сам фактор раевого инстинкта, что там уже, если семья вошла в раение, то хоть черта подсаживай, она все равно будет демонстрировать свои вот эти способности, вернее, настроение отроится в том числе и подобьет и в ту молодую команду единственные вот какие замечания, вернее наработки с этого всего получилось присоединить удачно, в паре работает в двухматочном режиме старая матка внизу на которую я сверху ставил молодую но внизу матка была в изоляторе и была в изоляторе 10 дней возможно тут есть какая-то уловка такая хитрая когда феромоны выравниваются и выпускается матка старая с изолятора а молодая заходит в активность и тогда как-то приходит примирение ну вот стоит один из их таких же ж, экспериментальных экземпляров. Но здесь я сам начудил, когда стряховал пчелу, формировал искусственно отводок. И туда попала плодная матка, старая. Я в клеточке подсаживаю молодую. Смотрю, сутки проходят, они ее таскают поверхним брускам готов разорвать. Что-то не то. открывать точно. Старая матка там, уже засеяла рамку такую хорошенькую. Ну, я старую запускаю в литок. Соответственно, перекрываю снова наглухо отделение. И выпускаю молодую. Приняли молодую. Объединил два отделения. С нижней, где старая, и там, где молодая. Но ну, они по-своему решили, раз не нравится, они убрали старую, но оставили молодую. Получилась такая такая замена. Вот, кстати, дуэт. Рядом родительская безматочная, верхний корпус на маточное молочко, внизу обгуливаются три матки. Рядом, в то же время, в принципе, когда это писал, 27-го, вот, месяц не прошел еще. В двухматочном режиме поставил третий корпус, потому что уже один двух, двухкорпусник сегодня показал мне желание прогуляться на деревья, Поэтому вон тоже три корпуса уже стоит отводок двухматочный. Одним словом, набирают двухматочные отводки на старых матках очень быстро обороты, включается инстинкт выживания и как вердикт на сегодняшний день давно обкатанная тема, я считаю она одна из таких самых реально приемлемых в любом в любом климате, под любую кормовую базу можем примениться. Самое главное чтобы дважды использовать потенциал плодных маток то есть инстинкт накопления с ранней весны затем отводок на старых матках вновь включаем этот инстинкт и вторично набираем такую же силу и уходим от роения ну вот группа из четырех последние которые были подсажены матки там, где нижние, старые матки были в изоляторах, более лояльна такая ситуация. При присоединении через разделительную решетку верхние матки молодые хорошо работали. Но только выпускал я маток с изолятора нижних, в одном только, в одной семье сработало, Сразу включается опять эта дурь роевая, и никуда от нее не денешься. Переключается настроение роевое и на, соответственно, уже молодую, молодую матку. И в общем сложности этот дуэт приходит в роевое состояние. В половине экспериментальных семей, в четырех. Там поменяли маток. Вот там, где не были в изоляторах, там сразу роевое настроение приняли обе оба отделения, обе матки. То есть ума не получилось молодой матке вставить старой. Там уже все сработано, все давно. Компания спетая. А где в изоляторах были, там поменяли. Четыре матки, три матки, вернее, одна в дуэте хорошо, сейчас работает, получилось. А три матки просто поменяли. Старые как-то сошли с дистанции, а молодые взяли, видать, феромон. И уже, и уже раскачанные были матки на максимальную сокладку, поэтому вот такая картина. Из этих четырех маток, из восьми маток, вернее, которые я задействовал в эксперименте, получился такой вот интересный момент. Ума мы не вставим им. Единственное, конечно, проходит жертвовать временем в лице этих экспериментов, но хотя бы знать базу такую, чтобы не не прыгать, никуда, не дергаться, не смыкаться, обкатать одно единственное приемлемое и практически работающее. А вот, вот эта шила, о котором я говорил, выскочила. Четыре рамки всего было и две рамки вышел райок. Вот, пожалуйста, дал одну рамку печатного, обгулялась, дал одну рамку печатного расплода, и сейчас, ну, просто любо глянуть на ее работу. Что значит вот, энергетика молодой матки. И на конец сезона это будет семья. И главное, что обгул был тоже в этой матке, довольно-таки не в идеальных условиях по погоде. Ну ничего, работаем, как бы там ни было, сезон в разгаре. Аказа что-то дала, хоть она от меня и далеко. Но впереди Липа. В планах обголы маток по несколько. А для того, чтобы не... все этот стояк безматочный... ...не сидел без дела, значит, маточное молочко собирают. Рядом отводок, вот, пожалуйста, все уже дуется, на второй, на, на третий корпус просится. Так что работаем. Было бы желание, я же говорю, осознать, уникнуть, подумать. Да, приходится где-то рисковать, но не без этого. А так идти вслепую, по всему готовому, уже мы нас потыкались, знаете, научные отдебри, сколько раз я об этом говорю. То там не досмотрели, то не доработали, то не додумали, то желания не было просто подумать, что там будет эти эксперименты, вот такого рода эксперименты, кто там будет их делать. Там день до вечера и быстрее домой он... До телевизора так ну все коллеги не знаю сейчас буду планировать дело, если получится если получится кстати хорошо сегодня по маточному молочку у меня свободный день раньше 9 не получится потому что я в пол девятого только захожу в дом значит Попробуем провести. Будет смысл, будет интерес. Значит, в течение сезона активного какие-то вопросы будем уточнять. Нет, значит, до окончания сезона а там уже будем смотреть, подбивать итоги. Всего доброго, до свидания, успехов. Сезон входит в стадию разгара, поэтому... Не расслабляемся, выбираем полностью все, что может дать природа, пчелы, и желательно это совпало с нашим желанием. До свидания.